Добрый день, меня зовут Сова Николай, я технический менеджер компании EnzoZaden. Сегодня я расскажу вам за наш ранний гибридный арбуз Мариста. Основными преимуществами его является это его, конечно же, его ранеспелость, вегетационный период которого 60-65 дней, что позволяет ему успешно выращиваться под термосом. Он имеет хороший размер от 8 до 12 кг мощное растение с хорошо развитым листовым аппаратом которое формирует два плода на одном кусту в середине он имеет насыщенную ярко-красную мякоть с сочной хрустящей структурой что отлично подходит для открытия раннего сезона арбуза Якщо подобаються наші відео, ставте лайки та підпишіться на канал.